нужно денег на открытие детского сада? Основная статья расходов – это ремонт помещения. Помещение площадью 250 метров квадратных. в среднем по ремонту находится в половиной миллиона рублей. Второй по значимости расход – это оборудование детского сада. Мебель, игрушки, методика. И это в среднем находится в 1,5 миллиона рублей на три группы на 42 человека. А какие могут? Ваш главный непредвиденный расход, это когда вы не четко планируете закупку, потому что в этом случае у вас по-любому будет перерасход, потому что вы захотите и то купить, и следующее, и другое, а в итоге на важные элементы у вас денег не останется, поэтому обязательно составьте полностью лист закупок по плану и бюджет на детский сад. Важно также подготовить подушку безопасности, это затраты на аренду, хотя бы 4 месяца, затраты на рекламу и на фонд оплаты труда. Это позволит вам спокойно, безопасно открыть бизнес и набрать детей.